С вами интернет-магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас видеообзор по набору инструментов Топ Тул, автонабор на 82 предмета. Нас очень долго просили сделать данный видеообзор. И вот сегодня мы покажем данный набор, его комплектацию. Набор Топ Тул это Тайвань, тайванский инструмент. Инструмент очень высокого качества, профессиональный. Также масса отзывов есть по данному инструменту в интернете, можете посмотреть. Поставляется набор Такая полноценная картоновая коробка. То есть очень э, это кому важно на подарок. Допустим, подарить. Очень хорошо выглядит. Э, здесь указывается преимущество набора. То есть хорошая сталь, банадий. Указываются э, сертификаты, которые данный инструмент имеет. Международные. С обратной э, с боковой стороны комплектация набора есть. Ну, с такой важной информацией. Это все. В данной комплектации наборов есть в шестигранном. Шестигранный профиль, то есть головок у нас сегодня в вот профиль есть. Наборы с 12 12-гранными головками тоже точно такой же комплектация. Это все указывается сбоку. Маркировка есть, где двенадцатигранный, а где шестигранный. То есть сбоку ставятся галочки. Такая прокладка идет между двух крышек, чтобы инструмент не гремел во время перевозки. Трещотки. Две трещотки в наборе 1,4 дюйма и 1,2 дюйма. То есть маленькая и большая. Трещотки на 36 зубьев, силовые. Есть реверс-флажковый реверс, переключатель право-влево движение. Сама часть трещотки внутренняя. Трещоточный механизм разборная. Трещотка. Можно здесь трещоточный механизм. И придаются также отдельно сама трещотка, которая внутри устанавливается, подается отдельно. Ее можно заменить, если вдруг Сломалась, но сломать трещотку тул надо брать специально ее и ломать. Рукоятка пластиковая, надпись тул есть на рукоятке. На э, металле указывается номер трещотки, то есть по каталогу. Сейчас я покажу вам каталог. Вот по этому номеру, который указан на металле в каталоге Туктул. Вот у нас бумажный каталог. Есть такой в электронном формате, можно найти в интернете. Вот по этому номеру в этом каталоге. Вы можете найти трещотку, которая идет в наборе. Это указывает на то, что инструмент оригинальный, то есть заводской. Длина трещотки составляет 270 мм. Это под одну вторую, под одну Длина трещотки 150 мм. Также рукоятка пластиковая. Также номер есть по каталогу. Есть э, быстрый сброс головки и фиксация головки на трещотке. Нажали кнопку, сняли. Тут минимальный люфт вообще на трещотках очень четкий шаг. Не прокручивается. То есть а, четкий шелчок идет. То есть щетки высокого качества. Отверточная рукоятка. Длина 165 мм. Вот такая найдет. Тут немножко нестандартная найдет. Обычно в наборах идет квадрат. Здесь она вот закругленная. Также номер по каталогу есть, но нет председательного квадрата сверху. То есть, чтобы подключать трещотку, здесь просто вот отверточная рукоятка. Применяется она с битами. Получаем такую отвертку. Или можете применять также с головками под одну четвертую. Это где нужно подлезть, там, допустим, подкрутить. Тут на месте, там где не достанете трещоткой. Вот такая вот отверточная рукоятка. Также надпись ТОПТУЛ идет на пластике. Рукоятка пластиковая. Т-образный вороток под одну-вторую. Длина 250 мм. И этот же вороток служит как и удлинитель 250 Снимаем адаптер. Вот такой адаптер идет в комплекте. И получаем удлинитель 250 мм. Как видите, надпись ТОК ТУЛ на металле есть. И номер также идет к отталону. Этот переходник вы можете использовать, если у вас есть трещотка или вороток 3,8 дюйма. Вот у нас такая трещотка есть. По восьмых, Одеваем данный переходник. И можете сюда подставлять головки из набора под одну вторую и такой же вороток Т-образный есть у нас под одну четвертую вот. длина половиной см и тоже номер по каталогу надпись Top Tool на металлике Две свечные головки 16 и 21 мм. Внутри имеют резиновые вставки. Удлинитель меньше под 1,2 дюйма. Длина 125 мм. Также видите топ-тул. И номер имеет. Теперь удлинители под 1,4. Здесь три удлинителя. Маленький 55 мм. Есть Средний 100 мм и есть гибкий 150 мм. Это для труднодоступных мест. Два кардана. Под одну вторую и под одну четвертую. Вот такие карданы. Они скреплены. Здесь не болты, и не вставки, а от заклепки. То есть он полностью проклепан. здесь очень хорошо защелкивается в своих ячейках где он находится это исключает выпадание его э, биты под одну четвертую биты идут уже с переходником с адаптером под одну вторую идут биты и адаптер идет отдельно такой адаптер подбиты в комплекте вставляете биты в адаптер и сюда вставляем, допустим трещотку Биты под 1,4, я уже показывал, они уже идут с адаптером, просто вставляют. В профиле здесь есть э, профили насадок шестигранники, торксы, шлицевые, крестовые. Также биты под 1,2, шестигранники, крестовые, торксы и шлицевые биты. Общее количество бит у нас под 1,4 18 бит, под 1,2 16 бит. В наборе шестигранный профилей здесь головки присутствуют под 1,4 и под 1,2. Головок Torx с профилем Torx и головок длинных в наборе нет. Поэтому, если вам нужны такие профили и головки, допустим, длинные, их нужно покупать отдельно. Головки под 1,4 у нас 12 штук и под одну вторую также 12 штук. По размерам 1,4 самая маленькая головка у нас на 4 мм, самая большая на 13 мм. Под вторую у нас самая маленькая на 14 мм шестигранная и самая большая 32 миллиметра вес головки 32 миллиметра составляет 215 грамм надпись 32 32 миллиметра top tool, и внизу номер каталожной данной головки головки здесь полностью отполированы хотелось бы отметить что в отличие от инструмента top tool, очень такое интересно что очень Классная полировка, можно сказать, металла в наборе. То есть, все гладко, все, ну, не к чему даже придраться. И на, на головке, кстати, нанесен такой э, тонкий слой, или масло, или защитное что-то, ну, жирные они такие, у нас с завода так Верхняя верхней крышки набор ключей комбинированных. 9 ключей. Здесь тоже они немножко необычные, видите, что рожок немножко загнут вниз. Как отмечают э, э, люди, которые работают на стол, это такими ключами более удобная работать, чем рожок прямой. Здесь, они, видите, немножко изогнут вниз. Также отмечу очень хорошо отполированные ключи, очень хорошее литье. Топ-тол надпись посередине ключа 10, 9 10 мм. С обратной стороны номер по каталогу идет. Так, вот такой большой ключ идет. Очень удобная ручка, она не широкая, узкая. Вот такие ключики. Размером ключей, которые в наборе идут, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 и самый большой 22. По комплектации набора все. Кейс у нас зеленого цвета, светло-зеленого. Соединяется он, две крышки соединяется с широкой зависой посередине. Зависа идет пластиковая. Запирание на пластиковые замки черного цвета. Инструмент верхней крышки хорошо держится, защелкивается. Вопросов нет. Материал затопления хромонадевая сталь и сверху нанесено защитное покрытие на инструмент. И, как вы видите, два логотипа, логотипа Top Tool, еще идет в нижней крышке надпись Top Tool, идет на пластике, и в верхней также надпись Top Tool. Набор небольшой, очень компактный кейс, ширина его 375 мм, длина 300 мм, высота 75 мм. Вес набора составляет 6,5 кг. Закрывается без проблем, очень легко. Качественный пластик, качественное изготовление самого кейса. Логотип Top Tool идет на верхней крышке. Вот Однозначно рекомендую к покупке данный инструмент. Подписывайтесь на наш канал, получайте скидку в нашем интернет-магазине. Спасибо, до свидания.